Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим рубленое тесто для пирога. Рубленое тесто это один из подвидов песочного теста. Подходит оно как для сладких пирогов, так и для закусочных. Сладкие пироги это пироги перевертыши, либо тарты. Закусочные пироги это различные киши. Для приготовления нам понадобится мука, сливочное масло, вода и соль. Перед приготовлением я рекомендую нарезать сливочное масло небольшими кусочками и убрать минут на 30 в морозильную камеру. Также в холодильник поставить воду. Вода нам нужна ледяная. Одну вторую чайной ложечки соли добавим в ледяную воду и хорошо перемешаем. Отставим в сторонку. Замешаем тесто. В миске смешиваем 200 грамм муки. 100 грамм холодного сливочного масла. Масло с мукой можно перетереть разными способами. Просто руками натереть масло на терке, либо порубить ножом. Также это можно сделать в кухонном комбайне. Мне удобнее это делать руками. Это нужно делать как можно быстрее, чтобы масло не растаяло. Вот такая примерно крошка должна у вас получиться соль у нас хорошо растворилась в воде и понемножку теперь добавляем ледяную воду и продолжаем перемешивать и в этот раз уже это можно делать с помощью силиконовой лопатки либо ложки в общей сложности я добавила 60 миллилитров воды пропорции я не рекомендую изменять это стандартные пропорции для данного количества муки когда вы видите, что тесто уже стало собираться в комок, слегка припыляем стол мукой, выкладываем тесто на рабочую поверхность и немного, вот так буквально одну минутку, его вымешиваем руками. Слишком долго это тесто вымешивать не нужно. Как только все собралось в комок, значит тесто готово. Тесто получается послушное и не липнущее к рукам. Заворачиваем его в пищевую пленку. И убираем его в холодильник минут на 30 это очень удобно пока тесто у нас отдыхает можно подготовить любую начинку тесто у нас хорошо охладилось. рабочую поверхность немножко присыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт диаметром немного больше чем диаметр нашей формочки толщиной примерно пол сантиметра в этот раз я готовила тесто для того чтобы приготовить яблочный тарт Тарт называется Тарт Татен, это французский пирог. Готовится сначала карамель, затем карамелизируются яблоки. Сверху накладывается пласт теста и затем пирог переворачивается. Получается очень-очень вкусно. Если вам интересно, то ссылку я оставлю в описании под видео. Ну, как я уже сказала, также с этим тестом можно делать и несладкие пироги. На моем канале также есть рецепт такого пирога. Ссылочку вы тоже найдете в описании под видео. Всем желаю приятного аппетита! Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! Пока-пока!